Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас мотобуксировщики ⁇ Железная собака ⁇ оба букса на 600-й гусенице, представлены на катковой подвеске. Мощность моторов у них у всех 20 лошадиных сил, двигатели зонкшины стоят, и на каждом из них стоит реверс-редуктор. Данные буксы будут использоваться в цепке вместе с модулем толкач. По желанию клиентов, кому-то были установлены гидравлические тормоза с фиксаторами, а кто-то без. Фары на буксах не присутствуют, так как все фары установлены 48 Вт на модуле толкач. Буксы у нас отправляются один в город Петрозаводск, Республика Карелия, второй город Оленегорск. Мурманская область. Доставку производим нашими силами. Доставляем по всей Мурманской трассе и по всему северо-западу. Всем спасибо за просмотр. Пока!